Здравия желаю гражданам Союза Советских Социалистических Республик! Поздравляю вас с 97-й годовщиной рождением нашего социалистического отечества! Мы все с вами, граждане Союза СССР, являемся потомками вольных и подданных Российской империи и так далее в вглубь веков до последнего легитимного субъекта. Советский Союз в настоящее время является единственным правовым субъектом на всей территории планеты Земля. Более тысячи лет на планете Земля не существовало ни одного законного правового субъекта. С тех пор, как естественное вечевое право угасло, со времен Вещего Олега и Святослава в нашей стране не проводились законные выборы правителей и управленцев всех уровней. И только с рождением Советского Союза у нас появился шанс вновь возродить естественное право на планете Земля. 69 лет Союз Советских Социалистических Республик продвигался в сторону легитимизации и законности. И только в 1991 году, 17 марта 1991 года, когда было проведено Всенародное Вече по поводу сохранения обновленного Союза СССР, всенародным решением, которое можно охарактеризовать как Всенародное Вече, было принято решение обновленному Советскому Союзу быть. С тех пор на планете Земля существует единственный правовой субъект Союз Советских Социалистических Республик. Советский Союз связан со всеми предыдущими субъектами права, которые когда-либо были на нашей территории, поскольку мы с вами являемся потомками наших предков, живших в предыдущих субъектах права, таких как Российская империя, Царство русское и так далее в вглубь веков, до последнего легитимного субъекта. В связи с наличием у нас грамоты Александра Филипповича Македонского, передавшего благородной породе славян всю территорию выше северного тропика на планете Земля, Союз Советских Социалистических Республик является центром возрождения права на всей территории нашей планеты. По этому поводу великий русский поэт Федор Тючев написал соответствующее стихотворение. «Москва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 от Волги до Дуная, вот царство русское, и не придет вовек, как то предвидел дух, и Даниил предрек. Как мы видим из этого стихотворения, наши предки знали о существовании соответствующих прав у нашего народа, закрепленного грамотами, которые выпускались правителями в различные времена. Самый известный из этих грамот Является грамота, которая нам известна под названием От сотворения мира в Звездном храме. Ей насчитывается 7528 лет. В 234 году до нашей эры появилась грамота Александра Филипповича, Царя Македонского. Обе эти грамоты говорят о том, что вся планета Земля передается в управление благородной породе славян а территория выше северного тропика до северного полюса передается им как пространство для жизни. На основе этих грамот приглашаем всех желающих принять участие в строительстве новой планетарной державы, в основе которой будет лежать правовое поле Союза Советских Социалистических Республик для наведения единообразного порядка на всей территории планеты Земля. Еще раз поздравляю вас с девяносто седьмой годовщиной рождения на планете Земля, первого в мире правового субъекта, который будет основой для возрождения права. Благодарю за внимание.